В эфире первого канала во время программы время покажет во время моей дискуссии с польским националистом томашем мацычуком который задал мне вопрос армяне друзья россии я сказал армяне это враги россии это враги что тут не так а карабах чей я естественно сказал что карабах это территория азербайджана потому что де юре карабах это азербайджан и все мировое сообщество считает его азербайджаном но сказал я Судьбу его будут решать, безусловно, я считаю, что они могут решить. Россия, Турция и Иран – три государства, в разное время претендовавшие на Карабах, имевшие к нему отношения. Османская империя формально никогда не командовала Карабахом, не руководила им, но там была династия Кашгаров, тюркская, которая имеет отношение, там, ну, не к османам, но, в общем, к тюркскому миру там, и так далее. Я считаю, что Карабах принадлежит, если уж кому он принадлежит. И всегда принадлежал до всех государств на земле. Это он принадлежит азербайджанцам, которые туда изгнаны и которые должны туда вернуться. Я выступал и выступаю за то, чтобы каждый человек, который считает Карабах своей родиной, армянин ли он, азербайджанец ли, русский он, курт ли он, талыш ли он, я перечисляю народов, которые там жили, удин ли он, там или Лизгин, ли он, или кто угодно, еврей ли он, мог туда вернуться и жить, чтобы Карабах был домом для всех народов. Безусловно, я не националист, не русский, не армянский, не азербайджанский. Я считаю, что должна быть на земле справедливость, и что вопрос Карабаха нельзя решить насилием, войной и отъемом его у кого бы то ни было. Поэтому еще раз я резюмирую. Карабах – это Азербайджан, и все мировое сообщество считает его Азербайджаном».